Еще один спикер Мальгольм Грант, профессор и проректор Йоркского университета, являлся президентом и проректором Лондонского колледжа до 2013 года. So, um, across the board, both in, uh, think, both in the East and the West, we're facing new challenges in medical education, particularly in medical education. How do we educate both the practitioners, but also the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 После дискуссии, развернувшейся в ходе секции, у гостей была возможность ознакомиться с возможностями биомедицинского кластера КФУ. Он воплощает в себе идею инновационного медицинского образования, где студенты проходят предподготовку на симуляционном оборудовании, начиная с первого курса, прежде чем будут допущены до работы с пациентами. It's about the simulation, how the uh, medical students uh, can learn uh, in real-life situation uh, that they can treat a patient using uh, some of the simulation facilities.